Представляем вашему вниманию боты диэлектрические. Боты являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и при отсутствии осадков на открытых электроустановках напряжением свыше 1000 вольт. Боты предназначены для эксплуатации в температурном интервале от 30 до плюс 50 градусов Цельсия. Размер бот – 330 по метрической системе, что соответствует 47-му размеру для диэлектрических бот. Высота минимум 16 сантиметров, стандартная 18. На каждом ботинке стоит штамп с датой испытания. После использования боты должны быть очищены от грязи и высушены. Боты должны храниться в складских помещениях при температуре от 0 до 25 градусов. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, воздействия масел, жиров, бензина, кислот, растворителей, щелочей, воды или каких-либо других веществ